Ну что, братва, мы в Питере, и выезд в Питер всегда оставляет за собой массу ну, так скажем, эмоций, как позитивных, так и негативных. Мы пообщаемся с ребятами из Краснобелого Питера, которые расскажут, как они вообще живут здесь. В этом городе гоняют на выезда, гоняют на матч в Москву, делают акции в городе. Собственно, пообщаемся с ними, встретимся с Амиром, профессором, узнаем, э, так скажем, у него, как и почему зародилась вражда. Между коллективами Зенита и Спартаком. Ну и, собственно, наша легендарная трясущаяся камера. Честно, она, конечно, трясется, но скоро вы увидите. Это, это не в руках дело, это С камерой проблема у нас. Короче, братва. Мы в Питере, спартак Зенит. Поставьте, просто сразу лайк. Пишем комментарии, делимся этим выпуском с друзьями. Надеюсь, все вам понравится. И Спартак на сегодня не разочарует. Пиздец, спасоль! Пиздец масой! Дневник фанатов, мы начинаем. Все, братва, встретились с ребятами. Дима, Паша. Парни представляют коллектив КБ Питер. Э, парни, ну, первый вопрос, э, пускай он будет банальный, все же, как он живется э, в Питере, при этом, что вы болеете за Стартап? я так понимаю, сам молодец. В принципе, проблем особо никаких не испытываем сейчас. Когда были молодые, активные, когда была целая утро, нулевые, проблемы определенные присутствовали сейчас. В принципе, я думаю, сейчас сама проблема, что у наших также же от СБГ одни и те же. Проблема с полицией. Да, проблема как а... раз именно твой допуск на стадион. Эти, все, сейчас ковид начался тоже из-за этого проблема. Плюс есть определенные трудности со команды последние два года. Ну, ты что, сам что помнишь как по раз, ты приезжал года, да, два года назад, когда у нас отречи команды должны были команду, там уже все были как собрались, выстроились. Но полицейские перекрыли, я так понимаю, доступ ну, они полицейскому, да, да, да, перекрыли всю Пулковку, нас заблокировали и команду, сейчас город по зеленому коридору провезли, соответственно, перестроиться не успели, но это, вот, как раз, была первая встреча, которая Да, сорвана. кто не видел выпуск, вот да. сейчас всплывет подсказочка, обязательно посмотрите и поймете, о чем мы сейчас говорим. Нас? А, бля, я же тебе говорил. Так он... В прошлый год команда прилетела, их посадили на запасной аэродром, на части Пулково-2, и оттуда вывезли уже не даже не через терминал аэропорта, а через трассу, через которую вывозят обычно политиков наших. В Питере, я знаю, есть много коллективов, которые переживают за «Спартак», всячески его поддерживают, мутят какие-то акции, соответственно. Были ли у вас серьезные проблемы не с законом, а именно с болельщиками зенита на самом деле раньше да когда встреча команды мутили на самом деле сначала общаться бы не думали по поводу того что могут -то приехать и как то в девятом году встречали команду понятно на, на расслабоне и приехали чуть пораньше 2009 2009 год да как раз зима еще старый до водореконструкции снега по колено приехали все там растяжку разложили там пиротехнику подготовили и подъезжает там машин 8 ребята выскакивают бегут к нам мы ну, понимаем что все уже приехали вот, ну, вот, вот такой единственный, наверное, было. По шапке получили, да? Ну, так неплохо, да. Слушай, Красно-Белый Питер это достаточно старая организация, которая ну, красуется на фулоке у Паши. А как вообще пришло, вот, как вы вообще создали? Со а, а у истоков вообще изначально стояла гостевая ВВ. Вот ребята там регистрировались, переписывались, как находились друг да, друга. И, соответственно, в какой-то момент на одном из матчей собрались в всем известном подвале. Вот, и после матча как-то зарядили как Красный Белый Питер и с этого пошло, поехало. Вот, первые 2-3 года как раз все не велось через ВВ. А потом уже в 2002 году появилась первая версия сайта. В нашем инстаграме можешь видеть больше материала с футбола, после футбола. Мы обычно в нашем инстаграме выкладываем... Так, стримом это, наверное, не назвать Просто лайф. Поэтому подписывайтесь В описании к этому видео вы найдете ссылку на наш инстаграм Надеюсь, все уже давно подписаны на него ну, вот, в нашем, На нашем YouTube канале вы не так часто видите видосы У нас есть новый проект Называется «В Москву на Спартак» Сейчас он уже начинает обрастать мясом, так скажем И мы потихонечку из него левим какую-то глобальную историю К сожалению, не все получается Нам интересно очень узнать ваше мнение На самом деле, потому что проект культовый такой проект должны делать, наверное, все футбольные клубы, там, на свои YouTube-каналы, потому что сейчас это очень модно. Но делаем его мы, я и Вася. Два парня, которых вы уже наблюдаете 5 лет, а то и больше в интернете. Короче, парни, нам очень интересно знать ваше мнение по поводу нашего проекта Но Вот э, здесь подсказочки, переходите, кто еще не видел, посмотрите, напишите ваши комментарии. Если вы хотите эту историю дальше на нашем канале мы будем очень рады если вы поставите сейчас лайк этому выпуску и мы поймем охват охват ваших лайков и мы будем знать что делаем мы это все не зазря выпуск продолжается дневник фаната ставим лайки погнали дальше в питере есть коллективы это питерские фэнс uh, или ну, соответственно, да. КБ Питер. Есть кто-то еще? Ну там есть еще ребята, тот же Петроград, КБ Нева, и, да? Да, и плюс, плюс очень много да. плюс ребята, кто сами по себе, которых ты встречаешь часто на выездах, но они никому не относятся, но просто гонят на выездах. Ну, то есть условно сейчас нас смотрят там люди, которые живут да. в Питере, возможно, стесняются, боятся, по большому счету вступить в Ну, выйти на связь не проблема. Можно зайти в аккаунт в Инстаграме КБП. А где мы не наставляем? по ссылочке в описании да да все правильно поэтому парни не бойтесь не стесняйтесь на самом деле если вы болеете Спартак вы живете не только там в Питере да в других городах где Спартак приезжает там раз, раз в сезон пишите ребята мы стараемся всегда оставлять ссылки в описании на да, да, там на Инстаграм и сейчас уже все в принципе в Инстаграм сидят поэтому пишите не бойтесь парни там встретиться да, с каждым пообщаются и, Главное, не пишите то, кто болеет за Зенит <соединяющие> и за остальные наши вражеские клубы. А, мне также хотелось сказать, что в Питере очень много болельщиков одиночных, много бригад и околофутбольных, ультрас. А, всегда можно найти коллектив, который вам по душе, который ближе к концепции, пожалуйста. Краснобелый Питер всегда открыт для новых членов. Ну и другие коллективы, я тоже думаю, будут рады. Все ссылки мы оставим да. обязательно в описании, прям отдельно сделаем красно-белый Питер на парней и, в принципе, на питерские наши движухи оставим все ссылки. Пишите парням, кому что по душе. и Парни будут рады, а Спартак станет для этого еще крепче и сильнее на выездных матчах. Именно. Спасибо, парни. Друзья, подошли к стадиону, э, до футбола 15 минут, толпа народу, соответственно, ковид, не ковид, блядь, толпа народу, блядь, вы вот это устраиваете, сколько надо. Ну, тоже, блядь, мы все же понимаем там, свою ответственность, там, соответственно, никто там, ничего запрещенного вряд ли, да, будет нести сегодня футбол. футбол. Вот это вот устроили, блядь, куча ментов, куча стюардов, все, блядь, 33 раза проверят, ну, бред вообще, блядь, пока дойдешь отсюда, от э, парка до сюда, во-первых, офигеешь идти, блядь. о чем идет речь и в принципе не... это большая проблема вообще городов когда приезжает там спартак и вообще в принципе там я понимаю и у зенитчиков там есть такие же проблемы вот это вот система пропуска на стадионе это полный вообще бред и кошмар для любого болельщика матч начнется у нас тут перерывы все остальные подтянутся на стадион ведь что на секторе тем более на выезде мы никогда не должны вообще снимать эти видосы на инстаграм есть мы есть фанатики естьру есть ребята которые снимают на свои каналы обзор шизы там и все остальные моменты Пришли на сектор, шизим от и до. Телефоны, ребят, ну раньше такого не было. Вспомните, там, лужники еще, да? там. Раньше телефоны так не снимали. Да, раньше телефоны так не снимали. Там были какие-то там 3GP, и то там никто не снимал, то все шизили. А здесь у нас сейчас мода какая-то выложить там в Инстаграм, там в stories сториз. В перерыве фоткайтесь на стадионе, пожалуйста, для памяти, но объективно. Потому что много проблем, тоже Миша Дивинский был забанен из-за того, что был, была съемка сектора, где шизили про Дюкова. Этот видос задействовали... В суде и собственно Миша дали бан. Миша, кстати, уже все, бан у него заканчивается на следующей неделе. Ладно, вы все сами знаете, мы пошли по шизим, попоем. Я тоже доволен, я, тоже а, доволен. Час, я уже сказал. Сейчас да. 30 блядь. пацаны стояли а -а -а. в очередь. Все, ну, парни, погнали. погнали. Привет, А мир Профессор, как вы уже поняли, не перестаем тебя ловить на стадионах нашей страны, необъятной Родины. До да, матча я был, был бы позитивен. Вот. Сейчас, конечно, перерыв 4-0. Собственно, по игре все понятно уже. А вопрос, Амир, следующий. Для многих наших юных болельщиков, наверное, многие не знают, что раньше а, с «Зенитом» вражды конфликтов не было до определенного года. А, скажи, пожалуйста, историю, как а, зародилась эта вот вражда между, а, не будем говорить питер Москвой, между «Спартаком» и «Зенитом». Ну, не надо им было лизать задницу своим друзьям, мусарам и коням, и все было нормально. Я, в принципе, был против войны. И на полуфинал 97 -го года «Зенит-Динамо» приезжала делегация, специально со мной разговаривали. Ну, что, задолбали детей что трогать, мы им сто раз говорили, не трогайте Диненочку. И я позвонил лидерам на тот момент, они отказались, все. И после этого ищем. 97, -го, 97, -го. 97 -го Щелковское шоссе. Проспект Большевиков, тупик. У них же было вот сейчас, они же в скоруленной власти. Скорленные, бесплатными билетами и так далее. Мне и кажется, же... они сами же заложники ситуации, нет, из-за ну, Газпрома есть, Старые да. зенитчики, ну я знаю, старых, и сегодня созваниваются, да, они немножко, ну как тебе сказать, немножко давят на них эту ситуацию, потому что вот та, та команда 1984 -го года, она была настоящая. Она питерская была. Она действительно как бы играла в футбол и радовала людей. А это все сейчас искусственное. Вот Еврокубки все показывают. С нами тоже. Мы, ну, понимаешь, какая ситуация? Из-за них лига деградировала. До да безобразия просто. Ну, да, они считаем монополию сделали в чемпионате. Да, в да. чемпионате. Ладно, Амир, спасибо. Первый тайм 4-0. Как ты думаешь, как матч закончится? Ну, мы, если не ошибаюсь, мы в 49-м, по-моему. Ну, боюсь ошибиться, 5-0 уже проигрывает. Ну, надо, ну, понимаешь, надо вот, как тебе сказать, надо вот упасть, чтобы оттолкнуться. Вот как мы первую лигу упали, да? Вот. и поднялись и пошли. Ты думаешь, портал первая лига нужна? Нет, первая лига не нужна, но ну, не тот уровень, чтобы команда, чтобы нас в первую лигу выгонять. Могут Еродию от фанатизма и вообще от футбола там гавкать что-то. Мутное, понимаешь? Но ну, не уровень команды. Да, 8-7 на данный момент место. Вот этот клоун в ну, это ну, нечто. Мы, да, его расстреливают, но ну, не ну, на 4 лет. Все время меняется что-то. Футбольно пласят. Они уйдут. И вернется на свои места. Петровский. Первая лига. И потом ну, надо запретить государственным компаниям финансировать. В, в таком компанию. количестве, допустим. Не, в любом количестве, в любом количестве. Пусть э, детские дома, сады. Пусть будет уровень фары. Но это честный будет футбол, а не вот то, что сейчас творится. Согласен. Пойдем а, болеть. Ну, да, наверху. Погнали дальше. Все, да. Честно сказать, не было на самом деле времени снимать на секторе ШИЗУ, потому что мы. Яростно топили за Спартак, гнали его вперед, однако после, там, наверное, уже шестого пропущенного гола, а то есть седьмого, вы увидите сейчас кадры, которые были адресованы Дзюбе и нашей команде после свистка. Еще раз всем огромное спасибо всем нашим выездным болельщикам, кто посетил этот выезд. И также в нашем инстаграме, да и везде вы уже могли видеть кадры, которые сейчас также перед вашими глазами, что после футбола всех болельщиков «Спартака» погрузили в автобусы и отвезли на московский вокзал, откуда также еще долгое время никого не выпускали. Всем спасибо, это был дневник фаната. Всем спасибо, кто посмотрел. На нашем инстаграме, собственно, мы после матча уже обо всем поговорили. Кто не видел, переключите, посмотрите в описании. Еще раз всем нашим удачным ребятам, которые приехали смотреть, огромный привет, респект. И что же, что же нам делать? Будем наблюдать, смотреть дальше. Как будет вообще спадать, выходить за на эти жопу. Юбилейный сезон? Ну, мик фанаты, всем спасибо, увидимся с вами.